уважаемые телезрители! В эфире программа «Прием КФУ-2016». Меня зовут Аделия Валеева. Сегодня у нас в гостях директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Толчинский Леонид Григорьевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот э, Мы знаем, что Высшая школа журналистики и медиакоммуникации появилась совсем недавно. Расскажите о ее преимуществах и вообще, что изменилось после переименования? Ну, насчет того, что изменилось, можно говорить только в будущем времени, то есть будет меняться, будет меняться кардинально и существенно по всем практически направлениям деятельности, так или иначе связанным с образовательным, с научно-исследовательским, с практикоориентированным процессом, мы надеемся, что через год-полтора, вот всю систему образования подготовки специалистов на медиарынке, которые впоследствии будут востребованы медиа рынком, будет просто в хорошем смысле не узнать. А принципиальная важность этого заключается в том, что впервые собрано под одной шапкой, под одной организационной крышей, что называется, все, что связано так или иначе с подготовкой специалистов для медиа среды. Мы знаем, что это самая динамично развивающаяся и самая активно влияющая сегодня на все социально-экономические политические процессы система. И Поэтому то, какие люди, какого уровня, и какого качества туда будут идти работать, зависит в целом лицо и социально-экономическое, и политическое, и страны, и республики, и региона в целом. Какие новые направления подготовки планируется создать в следующем году? Помимо традиционных, которые уже известны, это телевидение. Мы начинаем набирать группу специально для подготовки специалистов в области телевидения, учитывая, что телевидение становится... Оно давно уже самодостаточное, мощное, активная сила влияния на общественное сознание, на общество, но появляются новые формы, типы носителей видеоконтента, новые технологии производства, воспроизводства, распространения этого видеоконтента. Требования к нему очень растут. В интернете он начинает самодавлеть уже. И в этом смысле требуется очень целевая, очень предметная подготовка людей, которые выходят вот на видео, что называется, контакт с широкими слоями населения. И вот специалисты в области телевидения, они, конечно, будут востребованы, конечно, с учетом того, что все образование будет максимально практикоориентированным. Второе направление, вот здесь мы как бы сужаем да, да. сферу подготовки специалиста, а другое направление, несколько можно сказать как бы обратное, это специалисты в области медиакоммуникаций, то есть как раз те более универсальные, более востребованный через несколько лет это будет просто незаменимый набор специалистов на рынке, которые э, в равной степени будут владеть широким инструментарием воздействия на э, общество посредством и ПР-технологий и рекламных технологий и профессиональных журналистских навыков и э, иных компетенций, которые вот входят в понятие медиакоммуникации. Это что называется уже взгляд вперед, подготовка специалистов будущего. Сегодня их готовит только одна единственная э, высшая школа страны. Это высшей школы экономики и то, насколько мы знаем, они тоже находятся в фазе такой экспериментальной и в этом смысле у нас есть шанс стать ну, вот таким серьезным центром подготовки людей, возможно даже не называться будут немножко по-другому уже к моменту востребованности на рынке, но то, что вот порог этот подходит, когда они будут очень нужны, очень востребованы, это очень перспективное тоже направление и очень значимое, ожидаемое на рынке. Что касается изменений, база высшей школы журналистики и медиакоммуникаций будет дальше развиваться? Конечно, и вот я уже сказал, что первый шаг к этому сделан. То есть здание, собственно, будет использовано для исключительно подготовки журналистов и специалистов в области медиакоммуникаций. Соответственно, здесь потребуется создание и соответствующей технической базы. Ее надо серьезно наращивать, ее надо осовременивать, ее надо сделать с опережением на шаг вперед. То есть мы должны учить студентов... И, кстати, мы еще будем говорить и должны вести речь о центре переподготовки, повышения квалификации тех, кто работает сегодня в медиасреде, чтобы они тоже не отставали от жизни, периодически могли поглощаться в очень современные технологии, в очень современные механизмы этой деятельности. С учетом, вот я уже начал говорить, технические возможности должны сюда поставляться и, соответственно, эксплуатироваться студентами, преподавателями, с учетом того, что завтра на рынке будет не то что сегодня вот сегодня вот так там да и мы вот этому учим мы должны на шаг вперед смотреть потому что мы уже видим как работают самые передовые телекомпании мира мы уже видим как работают и выживают самые передовые газеты мира мы видим понимаем как развивается интернет сегодня и как он сегментируется мы понимаем что сегодня происходит и какие реальные проблемы стоят в социальных в медиа так называемых и всему этому должна соответствовать и техническая база материальная база аудиторная база всему этому должны соответствовать и программные решения которые должны в высшей школе концентрироваться. И самому, самому этому должны способствовать приглашаемые не только те, кто здесь профессорско преподавательский состав, но и приглашаемые для мастер-классов, для специализированных курсов специалисты как из Татарстана, из Приволжского федерального округа, так и из России, из Российской Федерации. И мы вполне не исключаем, что и ведущие зарубежные специалисты, потому что сегодня, когда мы говорим о глобализации информационного пространства, и э, учить и совершенствовать свои знания без подключения тех людей, кто на этом глобальном рынке состоялся и работает, было бы неправильно. Поэтому и в этом смысле тоже должно идти превращение. Спасибо за интервью, Леонид Григорьевич. Желаем вам талантливых и успешных журналистов. Спасибо. Я в свою очередь хочу сказать, что не только журналистов, потому что те, кто придет учиться в высшую школу журналистики и медиакоммуникаций, в перспективе, в нашем понимании, могут стать и станут э, очень универсальными, в очень востребованном сегменте э, специалистами-профессионалами, Поэтому каждый, и, и, и обучающиеся по новым совершенно подходам и технологиям, и практикам, я думаю, они ни на секунду не пожалеют и вообще будут восторгаться, им будут завидовать многие из тех, кто на гуманитарные направления отправится учиться, что им все-таки повезло попасть в Высшую школу журналистики и медиакоммуникации. Uh -huh. а на этом наша программа подошла к концу. До скорых встреч!